Во все времена владельцы индивидуальных домов сталкивались с такими проблемами, как долгая усадка дома и промерзание стен, высокая пожароопасность и плохая звукоизоляция, появление в доме грызунов и плесени. И это далеко не полный перечень типичных проблем. Давайте рассмотрим каждую из этих проблем по отдельности и поясним, почему они исключены в домах, возведенных по технологии ЛСТК Арсплант. Нас часто спрашивают, почему люди все чаще выбирают дома, возведенные по технологии ЛСТК «Арсплант». Все очень просто. Потому что наши дома обладают массой неоспоримых преимуществ перед домами, построенными из кирпича, дерева или, например, газобетона. И не в последнюю очередь, это невысокая стоимость строительства наших домов, а также низкие затраты на их дальнейшую эксплуатацию. Кроме того, наши дома возводятся всего за три месяца, и являются энергоэффективными. То есть на их обогрев или кондиционирование вам потребуется в два раза меньше средств, чем для домов, построенных типичным способом. А теперь давайте пройдем в один из наших домов и наглядно рассмотрим все преимущества технологии LSTK Arsplant. Нередко в домах существует такая проблема, как промерзание стен. Основная причина холодных домов кроется в наличии так называемых мостиков холда. Это такие особые участки в строении дома, которые обладают значительно более высокой теплопроводностью, чем другие участки дома. Именно по ним тепло и покидает дом. Более того, в местах соприкосновения этого мостика холда с теплым воздухом внутреннего помещения, внутри стены появляется так называемая точка росы, то есть выпадает конденсат, и стена в этом месте начинает мокнуть. А при понижении температуры на улице в этом месте стена однозначно промерзнет. И если эту проблему не удалить, то появятся другие. От влажности стены начинают разрушаться и появляется плесень и грибки, которые в свою очередь уже влияют отрицательно на, сам на здоровье самого человека. Чтобы дом не промерзал, необходимо вокруг него создать очень хорошую теплоизоляционную оболочку.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 появление в доме мостиков холда и сохраняет комфортное тепло зимой в доме и прохладу летом. В нашей технологии LSTK Arsplant при утеплении внешних стен дома мы применяем утеплитель теплокнауф толщиной 200 мм. Из которых три слоя по 50 мм каждый мы укладываем внутри нашего стального каркаса еще одним слоем обшиваем каркас снаружи. Здесь хочется отметить, что в нашем доме с утеплителем 200 миллиметров сохраняется столько же тепла, как в кирпичном доме со стеной толщиной не менее одного метра. Кроме того, когда вы включаете отопление в доме, то в кирпичном доме сначала греется стена, а потом греется воздух. В домах Арсплант, Стены не греются, прогревается только воздух. Следовательно, и сам воздух прогревается гораздо быстрее, и вы в два раза экономите больше средств на само отопление дома. В домах, построенных по технологии LSTK Resplant, появление грузунов невозможно. Во-первых, внутри и снаружи стены нашего дома защищены цементно-струечной плитой, а все перекрытия залиты бетонной стяжкой. Во-вторых, основа нашего дома стальной каркас и перегрызть его невозможно. В-третьих, внутри стен мы укладываем утеплитель теплакнаув, которые по своим техническим характеристикам препятствуют появлению грузунов и возможности прокладки внутри стен ходов. Таким образом, в наших домах появление грузунов просто исключено. Основная прелесть домов и стального каркаса в том, что они никогда не дают усадки и не деформируются со временем. Поэтому у вас всегда будут хорошо открываться окна и двери. Кроме того, внутренняя и внешняя отделка дома не будет страдать от перекоса и трещины. Следовательно, вам понадобится минимум затрат на проведение ремонта в доме. И, как правило, это косметический ремонт, когда люди хотят сменить просто обои или цвет стен. Когда наши клиенты узнают, что электропроводка в наших домах проходит внутри стен, они неизменно задаются вопросом, а как она там прокладывается и насколько это пожаробезопасно. Сразу хочу отметить, что наша компания очень серьезно относится к данному аспекту строительства. Поэтому еще на стадии изготовления каркаса на заводе, в соответствии с проектом, в ряде профилей прокладываются специальные технические отверстия, через которые потом будет проводиться электропроводка. Потом уже на площадке при монтаже в доме каждый электропровод укладывается в специальную огнеупорную самозатыхающую гофру, которая в свою очередь как раз и прокладывается через эти технические отверстия. Далее гофра с двух сторон закрывается негорючим утеплителем теплокнаув. Таким образом мы соблюдаем высочайшие меры пожарной безопасности, и в этом приоритет нашей компании. В домах, построенных по технологии LSTK Arsplant, неровные стены просто исключены. Дело в том, что мы выполняем каркас нашего дома из высокопрочной конструкционной стали на оборудование новозеландской компании HEOG, абсолютного мирового лидера в производстве оборудования для стальных каркасов. Станки HUAKE управляются с помощью персонального компьютера и обладают непревзойденной точностью производства профиля в соответствии с конструкторскими расчетами. В результате мы получаем идеально ровный и прочный каркас, который не деформируется в процессе эксплуатации. Хочется даже отметить, что погрешность в отклонении нашего каркаса на весь периметр дома составляет не более 1 мм. В результате мы получаем ровные поверхности в нашем доме, ровные углы и идеально работающие оконные и дверные блоки. Нередко люди интересуются, как металлический каркас влияет на человека. Сразу спешу успокоить, металл, используемый при строительстве жилых домов, не имеет отрицательного влияния на здоровье человека. Иначе было бы запрещено большинство видов домостроения так как при строительстве, как правило, возникает металлический каркас. Например, 100 кг металлической арматуры содержится в 1 кубометре панельного дома и до 250 кг в 1 кубометре монолитного дома. А ведь на эти виды домостроения приходится 80% жилья во всей России. Кстати, наши дома из ЛСТК имеют самый низкий показатель металлоемкости, всего 34 кг на 1 кубометр стены. Поэтому наш металлический каркас, тем более, не имеет отрицательного влияния на здоровье человека. Очень часто владельцы домов жалуются на плохую звукоизоляцию в доме. И, как правило, основная причина кроется в хлипких и гулких перекрытиях. В домах, построенных по технологии LSTK Arsplant, данная проблема отсутствует. Давайте сейчас рассмотрим, из чего же состоят перекрытия в наших домах. Сразу хочу отметить, что толщина нашего перекрытия 47 сантиметров. Основу перекрытия составляет ферма из ЛСТК толщиной 30 сантиметров, внутри которой укладывается утеплитель в толщиной 10 сантиметров и остается еще подушка воздушная 20 сантиметров. Снизу ферма подшивается влагостойким гипсокартоном, а сверху заливается армированная бетонная стяжка 7 сантиметров. В совокупности... Такая конструкция приводит к прекрасной звукоизоляции, к высокой прочности и устойчивости нашего дома. Перекрытие не вибрирует при ходьбе и прыжках и готово к укладке любого напольного покрытия. Иногда наши клиенты спрашивают, а может быть все-таки построить дом из кирпича? Конечно можно, но есть несколько но. Во-первых, слишком дорого, чего один фундамент и внутренняя отделка стоят. Во-вторых, долгий срок строительства, который с учетом окончательной усадки дома составляет около двух лет. В-третьих, вам предстоят большие затраты на эксплуатацию дома и особенно на обогрев его зимой. Сегодня технологии шагнули далеко вперед и примером тому служит наша технология ЛСТК Арсплан. В то же время, если вам нравится вид кирпичной кладки в виде фасада, то лучше постройте дом из ЛСТК, и облицуйте его фасадными панелями из клинкерного кирпича. Одна из проблем, которая волнует любого из домовладельцев, это высокая пожаробезопасность его жилища. Наша компания уделяет большое внимание данному аспекту, поэтому дома на 95% состоят из негорючих материалов. Это и применение негорючих фасадов, это и обшивка стен цементно-стружечными плитами, это и стальной каркас нашего дома. И, конечно, негорючий утеплитель теплокнаув, который мы применяем в нашем доме повсеместно и в большом количестве. Поэтому мы можем с уверенностью говорить о высокой пожарной безопасности наших домов. Более того, на сайте нашей компании вы можете ознакомиться с проведенными исследованиями на пожаробезопасность стен и перекрытий наших домов. Исследование на пожаробезопасность – это, конечно, хорошо. Но давайте проверим, горит ли этот КНАУВ. Как видите, не горит, только окрасился цвет. А так утеплитель совершенно не изменился. Значит, все-таки не горючий. В соответствии с технологией LSTC Plant все наши дома на 100% строятся из экологичных материалов. Они химически пассивны, не впитывают и не выделяют в воздух химикаты, не подвержены воздействию насекомых, любых видов грибка, плесени и других микроорганизмов. Наша технология получила высокую оценку скандинавских специалистов домостроения и признана не просто экологичной, а гипоаллергенной. Поэтому наши дома рекомендованы для проживания людей больных астмой и любыми видами аллергии.